Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. И всем привет, дорогие подписчики канала MLTH Incorporated, на связи с вами ваш Альберт Вески. У вас вторник, у меня тоже, я на работе, но при этом параллельно я с вами тоже смотрю эту премьеру, ребят. Да, я вижу, что время от времени то в премьеру выстреливают, то нет. Я пока учусь ими пользоваться. Мне кажется, у премьер есть перспективы. Знаете, как говорил Гюго вратату и... Какая-нибудь такая перспектива Но, в любом случае, ребят Я хочу научиться работать с премьерами И надеюсь, что вы мне в этом тоже поможете Обязательно поддержите премьеру лайком Комментарием, и Если вы новичок, подпиской на канал Тем самым поможете продвижению премьеры В теории Если YouTube, конечно, не забанил Огромный кусок суши Ну и, конечно же, чем больше Если ютуб будет продвигать, вот так вот то нас увидит больше людей. А чем нас больше увидит, тем больше к нам придут. А чем больше к нам придут, тем всем нам станет веселее. Ведь и, на жены, и мы же с вами и в комментариях общаемся, и на стримах общаемся, и обсуждаем, и, кстати, социальные сети нас тоже не забывайте, тоже туда заходим. Дискорд, ВК, А, Телеграм, ссылочки в описании. Да, знаю, всех подачи всегда бесит, когда вот Говоришь об этом, но я считаю это необходимо, мне кажется. Наш канал хорошо успешно развивается, и я. Очень рад. Я хочу, чтобы наш канал продолжал развиваться. И так же, как и Лара, совершенствовались. Если не брать, конечно, в эту игру. Вот золотая трилогия Лара Это было святое. Но, все равно. Здесь есть о чем посмеяться. Ну, и смеяться будем. Ладно, вебку выключаю, а то что-то заговорились. С вами не прощаюсь. И идем вперед. На встречу приключениям. Итак, мы... Дайте вспомнить... Что у нас уже 87%. Слушайте, а конец-то близко. Конец-то близко. Я думаю, даже ближе, чем мы думаем. Там чисто то есть получается на этой неделе, что ли, все закончится? Если уложимся в 5, эпиз... в 5 эпизодов на этой неделе, вообще шикарно. Ровно 25 эпизодов. Так, но прежде чем мы это сделаем, нам надо, значит, с вами что сделать? Вы меня правильно поняли. Кто смотрел стрим понедельника, вы понимаете, что я сейчас буду искать? Ой, стрим, стрим, стрим, стрим. Видеозапись, премьеру. Извиняюсь. Я до сих пор не могу привыкнуть. Так. А, где я? Здесь я был. Не сюда надо. Почему я сюда пошел? Можешь факел зажечь? Я не понял, почему я сюда пошел. Но надеюсь, что когда-нибудь узнаю. Так. а ага, вот нам сюда. Нам как бы туда надо, к вышке. Видите, там даже мигает. Но сначала мы с вами вернемся в одну зону. Сейчас мы с... я вам покажу. Вот смотрите. Смотрите, вот здесь, вот в этой зоне, у нас... Прежние обитатели. У нас не найдена одна единица всего лишь. Это огромная зона, в которой мы сейчас находимся. Там еще документы. Э... Что еще? И тайники, два тайника. Но ну, мы знаем, где они здесь находятся. Нам просто вот сюда зайти и собрать их. Так, и там же документик. Все. Тут у нас, сейчас все собрано. Здесь у нас вот тут у нас черт Ну, у нас здесь тоже все собрано. Кроме вот как раз таки одного единства плакатика Да, я вот из тех людей, кто... Вот в этой зоне у нас тоже все собрано Здесь тоже а Здесь тоже Я, кстати, вспоминаю, вот, когда вот я общался с подписчиками на стриме Мне часто пишут, что я такой очень придирчивый и к Даже комментарии писали Что я очень такой детально все обыскиваю Но это да, у меня есть такая привычка так, здесь тоже все. А, тут это одно и то же. Кстати, туда надо было отправиться, там похожется на животных. Там можно, кстати, реально много чего наутать и что-то прокачать все дополнительно. Но надо этим пользоваться. Здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. Это вот проверяю все. И здесь тоже. Здесь тоже тут тоже. В общем, у нас с вами по сути-то остался вот, только вот этот самый О, плакатик. Нам нужно один плакатик там найти. Подождите. Она может увеличить. Подожди, подожди, Лара, можешь. Покажите мне карту. О -о -о, мне туда возвращаться надо. Ой, тут нет сухопутной грани. Тут, там... Почему там не сделали палатку? О, -о, -о я. Я, я, я дуболом. Лара, можешь там туда запрыгнуть Чтобы я сократил себе путь Нет, не может Ладно, пронесемся так уж Благо у нас есть этот э -э, Скоростной роутер Не знаю как правильно называется, моторчик А, это только в одну сторону, да? Ладно Потратим секунду Немного времени нашего Драгоценного, да, чайка Да, чайчка Вот потратим Давай, залезай Так, нам куда теперь? Сюда И вот Сюда И вон туда бежим с вами И нам, теории надо наверх Насколько я помню Я же правильно помню, да? Там что-то горит а там почка там же да да да да да. Давайте я сейчас вот помечу вот этот костерок. Почему ты не помечился? Потому что там находится последний плакат. Я помню, что. Да, ты можешь нормально поставиться, пожалуйста. Сегодня так вот мучился сегодня с компьютером. Да, сегодня воскресенье у меня. Кто? Я им метку что-нибудь могу не поставить Да ты издеваешься Давай, Ларас, залезай Извиняюсь, что немножко подлагивает Есть такое, к сожалению Но что с этим уже поделаешь Давай, есть Лара, хватит виснуть У тебя все прекрасно Отлично Так Ну здесь безопасно и пусто Нам дальше Вон туда надобно. Нам дальше надо б на вон туда, туда и идем. Здесь должен быть, ага, вот он. Так. По стандарту прикрепляем. И скатываемся. Здесь мы тоже уже все открывали, мы тут все походили. Мы, мы, мы это место знаем. Мы это место знаем. Нам нужно на. Подождите, может быть вот здесь. Нет, не вижу. Я знаю. Вчера бежал обратно, потом бежишь сюда обратно. Я просто думал, что здесь будет этот.. А, возможность телепортироваться. Я не знаю, с чего вообще это решил, но вот так уж решил. Знаю, злупил, знаю, ступил. Но, в принципе, собирай все. Тем более, когда у нас, извините, скоро концовка игры, я думаю, он действительно как никогда. Возможно, кстати, этот плакат так и столько близко, что можно, наверное, даже его отсюда поджечь, если мы его увидим. Если бы знать, куда еще смотреть вот на него. Причем плакат то является пропагандой, как ни крути, ну так называемые здесь. Так. Давай, Лара. Да-да-да, птица, не шуми. Один был сразу в этом бункере Это я помню Бедный Алекс ты Реально жалко его Мне вот его реально жалко Вот здесь вот висел один Вот, вот на этой стене Кто что видит Это короткий срез Если что у нас открыт Может быть что-то я просто Вот не замечаю Вот в упор просто наверное смотрю И не вижу Надо просто сжечь один последний плакатик Вот где он может быть? Он должен быть в каком-то, знаете, таком Обычном месте Прям выделяться Вон там что-то сияет Ну-ка дайте я вот так сюда отойду Может вон там, наверху? Да, я вот буквально каждый миллиметр сейчас просматриваю Да, я говорил в прошлый раз, что у меня есть теория, где может быть этот плакат Но на всякий случай я пересматриваю Вот все, что вот здесь у нас Лард, серьезно? Зажги, если тебя уж темно Кстати, реально как темновато стало Вон там все закрыто. Нам как бы наверх надо, в любом случае, я так понимаю. Ну, просто мое, у меня понимание такое. Я вот смотрю, я вижу. Кстати, заодно, если что, вот эти вот э, луки, патроны. А, он... Есть только на дробошах, а у нас с дробашами все окей. У нас с дробашами дружба. Я букву... О, что, змея? А. Сегодня, кстати, знаете, такой забавный случай был Бегу, значит, я по городу Ну, у меня утренняя пробежка сегодня была в воскресенье а, Так вот, бегу я по городу Вижу, что то э, пробегаю Мимо какого-то э, Необычного Там, шланга живу. Ну, это же он Но по окраске похож на змею Почему я не сразу понял, что это вообще змея? Я просто побежал мимо, потом... А, значит, что? Повернулся. Родер, окраска, как у ядовитого аспида. Ну, наверное, скорее всего, кто-то так решил приколоться, мне кажется. Как любит говорить молодежь. Так. Вон там что-то, кстати, есть тоже. Вот тут тоже патрончики И тут все пусто Вот вроде бы полно вот этих Вот этих пустых мест А ищи-сыщи все эти плакаты Давай залезай У меня просто есть еще одно предположение Где он может быть этот плакат Он скорее всего снаружи или, точнее, в туннелях пропагандистских японских, как вариант, может быть. Но сейчас мы все осмотрим вот, внимательно и вернемся обратно. Вернуться это недолго. Я даже сделаю стрим чуть длиннее, и... просто из-за того, что я потупил. То сказать, считайте их топ-контент у нас будет. Поиск последнего плаката. Ларкрот в поиске последнего плаката. Индиана Джонс завидует. Тем более, один был вот здесь, кстати, тоже вот Вот здесь вот на колонне был Возможно, второй где-то, может быть, даже ближе Чем мы думаем Просто надо быть повнимательнее Но тут дыры не падаем А то подниматься будем долго Они все, под... Они все загораются желтеньким Таким, знаете, золотистым цветом то есть проблем в теории-то быть и не дал О Тоже сюда не надо Аккуратно смотрим Это тоже вход вниз В общем здесь все смотрели Остается теперь только вот здесь Вниз И аккуратно не свалиться в яму Вот здесь у меня есть предположение Может быть Это самая пропаганда я просто мог не обратить внимания, потому что, ну, я не сигналил здесь же. Но в теории же она может быть. В конце концов, ангар, ну, или туннель, заваленный под островом. Просто где-то же он должен быть, как ни крути. Возможно, я, наоборот, все сжег, и игра просто не зачитала что-либо. Ну, как вариант, нельзя и упускать такой... Возможно, один где-то вот здесь. Кстати. А вероятность-то вполне во возможно. Тут, кстати, есть спуск вниз. Вот здесь вот. Возможно. Я просто сомневаюсь, что вот. Я просто... У меня есть небольшое сомнение. Для чего вообще сделали эту платформу? Нет, ну, вероятность того, что Лара может свалиться, я не исключаю ее. Не исключаю. Все может быть, все бывало. Но, опять же... Кстати, опять же, ну пропаганда, она японская. Логично, логично. С чего японская пропаганда делать, кстати, вот на том островке? Опять же, вопрос на миллион, да? Вроде бы как. Может, конечно, на лебах-то о них тоже не думал. Ну-ка. Я уверен, что где-то вот здесь может быть. Просто, может быть, я не, не наблюдаю его. Но он где-то должен быть. Нам нужен последний плакат для получения, во-первых, ачивки. Во-вторых, бонуса. А бонус нам нужен. То есть это дополнительная прокачка, это все. Ну ладно, мы без него, как бы, наверное, химика победим. Но все. Стоп, стоп, стоп, А, показалось. Я думал, тут может какой-то проход тайный. Или может здесь что-то есть для разрушения, я просто не наблюдаю. Вот здесь была у нас э, реликвия. Может быть вот здесь где-то? Ну прям в грузовике, типа ты не видишь, а она там есть. Лара, ты можешь залезть на грузовик? Нет, не может. У нее ограничения есть здесь. Значит, не на грузовике. Наверху тоже все обошли. Там нигде нету. Вопрос. Где находится последний плакат? Технически может быть здесь. Технически он может быть здесь. Хотя вот тут, смотрите, тоже вышка Кстати, вот здесь тоже вышка есть Причем ее точно не они монтировали Как вариант Может быть где-то вот здесь тоже что-то валяется Я просто это не наблюдаю Ведь реально, кстати, может быть на лэдах-то где-то Может быть реально на лэбах -то... Ну, лэб это линия энергопередачи на... э... Находится А я не вижу А она там есть надо просто увидеть такой, знаете, золотистенький цветик. Маленький такой, неприглядный. Такой прос простенький. Подождите, а там что? О, я не знаю, где этот плакат. Вот реально, я не наблюдаю его нигде. Я чую, он здесь. И он навряд ли на японском судне. Хотя давайте проверим. В крайнем случае у нас есть моторчик, мы быстро поднимемся. Так, мы уже 21 минуту все это дело занимаемся, да? Ну, вот это вот endurance, на нем навряд ли находится пропаганда японская. Хотя, может быть.. Может быть они, кстати, используют символы японцев Черт знает, конечно Вот так сейчас пройдемся Нет, ну я понимаю, что где-то там Должно быть бункере. Я это осознанно понимаю Но вопрос Где? Снаружи тоже был плакат Там, где крепость была где, откуда мы сейчас прыгали? Мы его находили. Мы его ломали. О! Ты все еще лежишь, дуразвек. Бросили тело, не забирают. Опа, правильно! Двое других-то мертвы. Точнее, трое. Из его отряда. Вот он взбесился, на нас напал, помер. Все по фэншую. У Лары нету ничего. Это ее каюта, если что, кто не не помнит. Это ее каюта. Кстати, забавно. Вот здесь э, сейчас Индиуренс просматривался второй. То есть здесь все закрыто. Где? Я спрашиваю, находится... Я вот буквально прям включаю, включаю и сигналю им. Вот этим вот радаром, потому что я не вижу вообще, я не вижу, где этот самый плакат. Ну у меня, ребят, вы меня знаете, да. Сейчас, наверное, будут думать, скучно, скучно. Но согласитесь, найти то, что очень сложно найти, мне кажется, это в каком-то смысле спортивно. Сейчас немножко вот так вот повесим. Осмотримся Реально очень странное место Ну вот серьезно Где этот плакат? Давайте еще раз, вот тут. А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, а стоп, Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Говорил же, что где-то здесь. Ха-ха-ха. Э -э, на лайпах, значит, все-таки было. Вот это голова. И ведь заметьте, я случайно заметил. Он был, он вообще не, особо не подсвечился! он слегка подсветился ярче. На фоне вот всего это темный массив. Я только так его заметил. Я вот здесь уже все сигнал, я не обращал внимания. Вот он где был. Все, ребят, потом мне не говорите, что стрим вышел скучным. Вот смотрите, я какую пользу сделал. Я нашел для вас этот целый плакат. Ну, нет, я это я говорю для тех, ребят, кто, ну, считает, что не динамичный, не скучный, ты еще всякие мелочи А это же нам дает дополнительные бонусы, это достиженницы А главное, это не будет мозолить мне глаза А это значит, что я не буду думать об этом месте больше, и нам не нужно будет сюда больше возвращаться А это самое главное, согласитесь, это, вот это, это, это самое главное Это самое главное, это святое Все, погнали Самое главное, мы можем отсюда выбираться Теперь спокойненько Так, давай спускаться, Лара Так, спустилась, не разбилась Все прекрасно, мы бежим А сейчас теперь быстро вернемся и пойдем уже с... открывать оставшиеся зоны этой карты. Так что, ребят, у нас сегодня прямо реально очень хорошее дело сделали. Мы нашли последний затерянный фрагмент пропаганды. Лара Крофт, поиска пропаганды. Лара Крофт, поиска плакатика. Лара Крофт, поиска пропаганды. Лара Крофт. И утеря... у... утерянные документы. Лара Крофт и бухгалтерская наводка. Чего только не придумаешь, да? Кстати, там нас парочку он должна еще остаться живым, насколько я помню. Может, я их всех прибил? Все, Лара, давай спускайся. Так, готовимся, здесь на бышечку надо А, она сама Красота Держимся, держимся, держимся Молодец Отлично Этот парметик мы взяли Давайте сразу же в меточку зайдем Тут везде темно, поэтому я не вижу смысла сейчас идти на охоту. Хотя и стоило бы, потому что это позволит нам прокачать. Так, давайте ж... снаряжение заглянем. Просто вспомним. Вот здесь у нас на лук нужно что-то. Так, это разрывные. У нас на напалмовые, кстати, есть, по-моему, да? И бронебойные. Вот бронебойные это вообще имба. Надо будет на это копить. Сначала на имбройные, потом на разрывные. Так, с ними мы с вами говорили буквально вчера, так что нет смысла тратить остатки времени на еще раз диалоги. Хотя я обожаю диалоги, вы меня знаете, я это обожаю, но... Я прекрасно осознаю ценность нашего э... ограниченного ресурсного потенциала. Вон там вот видите, есть стойка, значит скорее всего там мы будем поджигать все это дело. Давай, открывай. Кстати, как это вообще работает, я не понимаю. Она просто... Нет, я понимаю, что здесь как бы тянуть... Здесь такое надо, но... Подождите. Да, тут добраться можно. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот... вот смотрите, все зоны, по которым можно ходить, они выделены определенным цветом. Но вот здесь... Зона не выделена А это значит, что значит? Правильно Нам кердык, нам надо идти туда, наверх сначала Я так понимаю Потому что эта зона вообще стоит особняком Ну или хотя бы давайте сначала осмотримся И убедимся, что на эту зону Можно хоть как-то попасть Ну Просто реально Ой, Лар, давай уже, не тупи Поднимемся сейчас наверх если все будет нормально, да, извиняюсь, слагает чем дальше лес, тем больше лаги Хотя я сейчас все почистил, я сводил достаточно много места Я удалил даже старые эпизоды, именно шаблонные эпизоды Polari То есть не те, которые мы смонтировали Монтажные я пока держу при себе Потому что, ну мало ли что YouTube затворит Так хотя бы можем перезалить, если что Так, если что, перезалить сможем Я не уверен, получится это или нет. Давай, Лара. Попробуем сейчас за... Я не знаю, как это... какое там расстояние. Может быть, получится что-то сделать. Вот здесь был, кстати, Дольмен. Здесь подъем. тоже видите две лучницы это лучница И я ее выставить не не могу кстати видите а нет могу но... туда могу как бы стрельнуть В теории это могу сжигать ну. В общем, нам туда Но я не знаю, как туда подняться Вот, Ну, я имею в виду, вот сюда не знаю, как подняться Спуска я тут не наблюдаю Давай, Лара Хоть свежеродниковую водичку рану промой ну, ну, Реально, ребят Я на это буду делать акцент постоянно Потому что, извините, у нее дыр дырка В бочине это, учитывая, что она может как-то бегать, предположим, что она не задела какие жизненно важные органы. Но у нее пробита брюшина. Это как минимум, извините, заражение внутрен... э, внутренних полостей. Гребаная свинья. Она должна была уже помереть. Я просто ее поджег запол... дополнительно. Другая убежала в лес. О, крабы. Нет, ну а чего не взять крабик лишний? Тем более у нас опыт уже сейчас получится. Кстати, можно, кстати, реально поохотиться тогда. Но если будем находить сейчас животных по пути, будем на них Охотиться. Хотя мы сейчас будем находить еще людей и будем тоже на них охотиться Ну, формально они на нас, а мы будем обороняться Это формальность, это формальность, она очень важна Так, ладно Идемте хотя бы дальше Возможно, даже сделаем стандартную серию Ну, слушайте, мы, в принципе, сегодня много чего пока успеваем Ну, по 45 минут обычно, да? Че еще глотнул? Ладно, запускаем Давай, крофт! Я жму на X. Давай, давай, давай, давай. давай, давай, давай, давай, давай. Мы же не Так дальше своим путем, да? Ну ладно. Тоже неплохо. Куда дальше нам? Я просто. Ой, как лагает. лагает. лагает знатно. А. О. Во. Так. Ну вот, в принципе, пролезаем. Правда, тут темноват, конечно. О. Давай заж... да зажигать-то уже. Кстати, давайте же опять же изучим эту вот местность. Но Там пока, в принципе, ничего такого специфического не наблюдаю. Ну ладно. Как быстро он потушил факел Конечно, понимаю, игровая условность, все дела Но, парни... А, вот, вот вот, вот видите? Там есть держатель, там есть держатель О, есть сундук И есть пострелушки. Вообще, нам есть чем заняться здесь Давайте откроем, получим доп опыт, получим очки получим все. Так, вот это я забираю, разумеется. Так, и давайте теперь гадать, нам куда? О, ну, в теории нам остается вот сюда, вот сюда как раз-таки только. Ну, а больше куда некуда? А, стоп, подождите, подождите. Ишь чего? Во-во-во-во-во. Я... Чего я захотел -то, то? А кто будет брать последний, да? Так вот здесь не заберешься. И как туда к тебе залезть? А, -а, -а. А ларчик просто открывался. Кто вообще, кстати, припасы вот на такую высоту ложит? Вот ты убегаешь, ну... Тайники. Науки практически собраны. Кстати, а в этой зоне нет никаких там специфических. Так, у нас остался только, по сути, один тайник и один документ. Они все вот здесь. И они у нас все вон там. В общем, нам туда и надо. Идемте. Так, туда прыгать не будем. Мы не идиоты. И погнали. Можно туда, можно сюда. Но, понятно, нам сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я... Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Я нажал на X Я нажал на X Ну ладно Будем считать это Возможностью Возможностью Реализовать себя Так, этот забрали Хорошо Значит, можем не лазать Лишний раз Это успокаивает Вообще, меня радует Что здесь то есть такая Да, меня тоже сейчас Подвисало на 10 фпс целых Давай, развязай. Но подвисает еще, знаете, из-за чего? Большая локация. Так. Подвисает еще, потому что это большая локация, как ни крути. Есть кто живой? Никого нет. О, книга, давайте читать, послушаем историю. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. еще эти бедолаги с Endurance. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на два фильма, а то и сериал. Боже правый, это открытие потрясет весь мир. Чем? И я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедует этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! Ну, во-первых, давайте просто разберемся с точки зрения сюжета Уитмана сейчас, наоборот, выгоднее выгораживать Матесса, как ни крути То есть он должен будет врать всем, что, типа, там все помогали, спасали друг друга То есть никаких убийств и так далее Но остальные-то будут против, а значит от остальных нужно избавляться А почему нужно избавляться? Все правильно, потому что они разболтают о сделке Уитмана вот именно, Уитман предатель Это я уже понимаю Тайники собраны У нас практически все здесь Все, а мы, кстати, здесь все собрали, что ли? Лагеря, документы, артефакты, тайники, гробницы Да, мы все забрали, мы все забрали Все, красота, ребят Слушайте, мы с вами молодцы Неплохо, неплохо движемся Так, куда нам теперь? И куда же? После мне сориентироваться надо А, подождите Вот здесь подъем явный А, ясно Интересно, вот как Когда товарищи Лар Смотрят, как она там лазает Что они о ней думают Мне вот любопытно Это мне. Это хлипкая конструкция. Ну, ладно. <свист> <свист> На краю бездны. О, слушайте, хорошая арт-заставка, кстати. Беру. Врата смерти, ее можно назвать. А вратами смерти. Так. Проникните границу. Погоня за ветром. Давай. Ой-ой-ой. Попробуй поближе подвинуть. Ты серьезно. То есть ты хочешь, чтобы я разбежался и.. Прыгнул, да? О, Лара, ты безумно. Она, она спятила, народ. Она определенно спятила. Это безумие. Она определенно спятила. Ла!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 ну, только сюда А, ясно, на это надо прыгать Ну, ладно А можно было бы просто... Ну, зачем, кстати, так все усложнять? Вот такой вопрос опять же Вот и зашли в гости Все, ждем гостей Никого не будет? Чисто расхищение гробниц по полной программе? Туда. То, То есть вот а там закрыто, ясно. Вы издеваетесь? Как это вообще держится? На каком слове, извините? Уж точно не на добром. Я вот это сломать. А -а. Ладно, идем очень тихо. Какого Ау. черта мы здесь торчим? Мы кробницы тела. Наслабься. У нас приказ, никого не впускать и не выпускать. Они убьют каждого, кто сюда зайдет. Ты что, морячков наслушался? Да, говорят, кто-то пошел сюда на разведку, да так и не вернулся. Да они тебя подкалывают! Не верим! Эти придурки любят наврать Стрихгорова! Помогите мне! Вот это, кстати, ультушка мне понравилась! Есть, давай, давай, давай. Готово. О, на... в общем берем теперь автомат. Мы посмотрели, кстати, как выглядит ультас автомат э, без. Э... Так, подожди, не... Ой, ш, ш, куда я жму? Так. О, давайте с дробовшим посмотрим. Пусть идет сюда. А второй. Вижу Или это не он? Пока возьму дробаш Вроде больше никого не вижу Ну, ничего не призывают Все тихо, все спокойно Все лутаем Вроде дверь не открыли Мне же лучше Действуем по-тихому, по стелсу Нам теперь вон туда, да? О, я yes. Даже, видите, платформу сделали Как забавно, что... Вот про... Про... Ну, вы хотя бы увидели, как работает эту ульта Ну, не ульта, а добивание с пистолетом ну, интересно, но Кому-то интересно Ну, нет, мне интересно, конечно Мне это в любом случае интересно, но Но Зачем? Это подключаем Есть другие пути наверх? Вот там, кстати, что-то есть А, это за решеткой Так, давай, Лара. Сейчас послушаем чужие тайные разговоры. Ну, в таких местах реально кто-то вот что-то есть такое. Если сейчас еще кто-то выскочит... Там проход. Ладно, ребят, давайте пока на этом на сегодня остановимся. Но мы просто реально сделали сегодня очень много. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискорд, VK, ДНР, Телеграм, ссылочки в описании. Спасибо всем, кто сегодня был с вами на премьере, ребят. Всем большое спасибо. Я вижу всех на премьере, не переживайте. Вы лучше, ребят Вот спасибо всем Мне приятно, когда люди смотрят премьеру Но даже если смотрите ее в записи уже Ну, непонятно, как бы и так есть запись Это видео Ну, в общем, если смотрите уже после того, как вышла премьера Вы тоже молодцы, ребят Жду ваших комментариев Пишем Увидели бы вы сами этот плакат Вот че, Вот да-да-да, вот, я буду прямо говорить про этот крымный плакат Но да Увидели бы вы его Я думаю, что... Да Я же увидел, значит, вы тоже Но кто кого раньше ну конечно же, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Это поможет продвижению видео и развитию нашего канала. Мне будет очень приятно за вашу поддержку, это замет вас всего секунду, но вы сделаете очень большое дело. Ну и всем до скорой встречи. Увидимся в социальных сетях, все ссылочки в описании. И.. Лара, сходи к доктору. Тебе реально нужно залечить эту брюшину. Серьезно. Пока.